Я хочу спросить своего американского коллегу. 13 тысяч человек, погибших, о которых он упомянул, погибших на Донбассе, тоже Россию убили? Вам, и, вам разве не известно, кто большая часть этих несчастных? Эти Большинство из них – это люди, которые погибли со стороны ДНР и ЛНР. Uh, мой американский коллега упомянул о гибели в, в Ирпене журналиста Брента Рино, якобы от рук российских сил. Мы сожалеем о любых погибших в конфликте. Но хотел бы сделать два уточнения. Во-первых, он не журналист, это сразу же опровергла сама Нью-Йорк Таймс. А по интернету гуляет информация о том, что основной... Род его деятельности отнюдь не журналистика и филммейкинг. Это есть в открытом доступе. Во-вторых, Ирпень полностью контролируется вооруженными силами Украины и отрядами украинской теробороны. Судя по словам коллеги Рено, который выжил в ходе этого инцидента, именно они открыли огонь по их автомобилю.